Ребята, всем привет! Дома сидеть надоело, и я поехал в Лужбу. На улице мороз такой. Но несмотря на это, все-таки хочется проветриться, съездить, вырваться из города и подышать свежим воздухом, посмотреть на красивую лесную, таежную природу, покрытую снегом, закованную в лед речку. И хоть и мороз на улице, и все равно туристы едут нет, это настоящие фанаты едут в приют и в горы покататься на лыжах, отдохнуть попариться где-то в бане в общем, ладно, приедем, покажу, что там будет А народу, смотрите, все равно сколько едет отдыхать В лес тайгу на свежий воздух. И все-таки воздух вот здесь непередаваемый, конечно, на камеру. Сколько раз сюда приезжаю, не перестаю удивляться. А там что, неужели кто-то на лыжах катается, Вань? Вот туда залазят на гору? Конечно. Мама дорогая, ребята, тут нет подъемников. половина, прям половинки везде катаются. Ой, ой. Вот это настоящие фанаты горнолыжники. Вы представляете, залезть вот туда, по глубокому снегу, вон там лыжи, ой. Здесь настоящий получается фрирайд. Пошли на речку проверить лунки на налимов. Чем мы здесь спустимся? Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, обано, <связь> капец, Кузя, гад! <связь> Блин, а! Кузя, пошли! Запнулся в собаку! Ой, не могу! А. О! Посмотрите на эти бескрайние поля, льда и снега. Это река Том. Здесь она встает колом, замерзает, то есть напрочь. Потому что здесь мороза, верховья. Всегда речку переметает. О, так. Идем след в след. Ой, нифига себе. У меня вес немного побольше. Иду, проваливаю. Смотрите, ребята, вообще по колено. Полный валенки сейчас собираю. Штаны не натянул. Вот эти палочки вставляют. Это там лунки. Очищаем лунку как бы не заметил сейчас посмотрим так как Стоп. эта палка называется Пишня, это ледоруб ага. Пишня. а палки вот эти для чего ставят? ну это вешка на нее наматывается леска с крючком на нее гольян не то падает. есть тут была лунка получается ну конечно я ее выдал бьл смотрите вот она лунка уже появилась ну, вот, подавить, она даже не промежут ага. сейчас металлическая лопатка я ее её... думаю <плот> да Ой, я... То есть это такой э, зимний метод рыбалки на, на, на Лима да. Ну бывает, может бальсок, конечно, попасть. Либо тайминка Видите, уже замерзла Может, даже надо Короче, получается, смотрите, стояли морозы здесь 38, даже больше, за 40 заворачивала. И лунка замерзла, то есть появился толстый слой снега Хотя она была до этого заранее пропилена ну, бензопилой. Сейчас берем вот эту палку. Ох ты! Короче, для меня это шахтовая пика от отбойного молотка, по-моему. Похоже на то. Но здесь, э, в этой местности, в простонародье называется пешня. Вот она она. Смотрите. Так, долбим. Ага, Вон. Вот уже там видно. О, пробилось. Там не должно пробилось. Они матерись, сейчас достанем. Мама дорогая, а. Вообще веревку к ним надо. Капец, а. Ну тут я не опыт. Сейчас, возможно, достанем. Капец, а, ребята. Это надо так облажаться, а. а? я так копил уже, я все эти Ну надо же, сроду не подумал бы, да, что да, так махнет. достанем, там шуги, знаешь сколько. Шугает, то есть тоже пол снег там. Сейчас посмотрим. Она должна быть где-то рядом. Ну видишь, гальяны уже. Померли. Пусто. Ага. Так, сейчас будем эту пешню доставать. Коли я накосячил. Да ничего страшного. Так, вот здесь, да? Видишь палку-то? Ага. Ой, ребята! Блин, вот она она. Вода холодная. Полный привет. Вообще капец. Вода холодная. Вы не представляете, насколько. Все, сейчас шубу одеваю. Ну, второго раза я, конечно, такого не совершу. Требуется держать ее намного крепче. О, руку, знаете, как вот мы в баню ходили, когда снегом обтерся, такой же, знаешь, прям колит вот так вот. Нифига себе. В этой лунке, короче, ничего не было Сейчас посмотрим, там еще одна есть Сейчас там откопаем Но ну, на все я буду держать эту... Как она? Пишня, эту пишню буду держать двумя руками Получается, лунку, если мало засыпешь, то на ней образуется тол толстая корка льда Ее нужно будет долбить сильнее Так, берем пишню и пошли Так, пробуем долбить Ага, здесь тоже, смотрите тоже можно было с непривычки также упустить эту пешню. Ну, морозы постоянные да. стоят. из да. до этого промерзли. А такую большую лунку чем делал? Пилой выпилил. Бензопилой, да? Конечно. Ну, да. это проще, как бы легче. И Сейчас Все. многие так делают. Так, очищаем лунку. Ага, свежий снег другой уже. Да, зимняя рыбалка это в каком-то смысле увлекательное занятие. Ты выходишь из города, берешь лопату и начинаешь долбить лунку на свежем воздухе. Причем на фоне вот этой всей природы вообще красота, ребята. Ой. Это вот. чисто разминка для здоровья. Да, да, бы. да. Чаш есть? Yeah. Нет. А Нет рыбы. Ну там шея головка должна быть. Она как засела. Смотри, он... смотри, как. Вот поймали. она, шее головка. Нали можете такую заглотить. Она голе она живет. Еще что? пониже, маленький. Ее туда до конца пониже опусти. А, Попримей, сделай это. Ага, там шуга еще есть, да? а, а, а, вот, вот да. нифига ты прошаренный, У -у -у. а! Сюда, сюда. Ну вот она же. Вот вы представляете, да? Я как городской житель. Я же не знаю, что там, оказывается, шуга есть. То есть я поставил наискосок, а сам чувствую, что там как, как снег такой, знаете, мокрый. Вот эта шуга называется. А здесь она ближе, то есть прямо ставишь, здесь ее нет. Че сейчас засыпаем лунку, да? Да, с таким мягким снегом, чтобы она не Так, еще вот, вот так вот обстукиваем. Ну, да, чтоб он поменьше воздуха, холодного, чтобы проходило она меньше будет померкать вот так вот вот Всё. видите какие нюансы на зимней охоте на налим пошли на следующую еще три лунки у нас есть ну все, короче рыбы не поймали но зато сам процесс был крайне интересен походить по снегу, покопать лунки так, выходим на буранку ну здесь-то уже, уже можно вот, хоть затопайся, не провалишься. Ну все, на сегодня процесс рыбной ловли закончен.